друзья, всем привет! на связи Максим Петров. Есть идея сделать эксперимент, некий такой эксперимент и поддерживать его в течение дня абсолютно бесплатно для всех подписчиков, но думаю для вас может быть ценным. Это будет еще, ну, то есть это будет хорошим основанием оставаться на канале, да, то есть подписаться щелкнуть на колокольчик внизу. Сейчас объясню почему. А, ну, где-то, наверное, будет здесь, вот да, сейчас будет ссылка на новогоднее поздравления. То есть на Новый год а, у нас там появилась традиция а, на Новый год 2019 а, делать подарки для подписчиков, а, тех, кто слушает меня, общается, подписан на канал. Давать какие-то определенные рекомендации, краткосрочные рекомендации да, на очередной Новый год. То есть, где можно получить доходность в два раза выше инфляции. И здесь, получается, в, на Новый год был, мы сделали подарок. Я говорил о том, какие могут быть интересные объекты для инвестирования. Определил три бумаги. Это, соответственно, у нас был ТГК 1 ФСК и НМТП. Вернее, НМТП. 1 на ФСК. Поздравления были 30 числа, но опять-таки ссылочка у вас есть, вы можете посмотреть, где это и когда было э -э, с этого периода. Соответственно инвестиционный портфель прирос примерно на с 5,5-6 процентов, то есть получается за месяц доходность составила порядка 5-6 процентов. Привлекательная доходность. Здесь причины, наверное, основной причиной является, но в принципе все акции выросли. Наибольшую доходность показала ФСК, плюс ФСК еще заплатили промежуточные дивиденды. К чему я это говорю? К тому, что если основная цель заключалась в том, чтобы обыграть инфляцию, то сейчас портфель уже вырос, если бы просто выкупили это история, то в этом случае вы получили сейчас 6 процентов за один месяц и этого в принципе более чем достаточно для цели защиты от инфляции то есть у нас э, таргетированная инфляция за тот же самый промежуток времени составила пока что 30 процентов поэтому первое да то есть такой очевидный вывод заключается в том что просто продать зафиксировать прибыль и в принципе больше в течение года ничего не делать Второй вариант заключается в том, что, если говорить мои ожидания по поводу рынка, как мне кажется, да, то есть, может быть небольшая коррекция в пределах по российскому рынку в пределах 50%, то есть второй вариант, если вы хотите спекулировать, я вас к этому не призываю. Помимо всего прочего, мои слова не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, то есть это не касается прямо вот вас лично индивидуально. Это варианты, каким образом вы можете действовать, да? То есть, что можно принять, какие действия можно сделать, это соответственно зафиксировать прибыль, продать бумаги, соответственно дождаться падения российского рынка ценных бумаг в пределах 10% и после того, как российский рынок от текущих значений упадет на 10%, купить все те же самые истории. Ну, понятная история, да, то есть некая такая спекуляция. Получили быструю прибыль 6% за месяц, зафиксировали, подождали, когда упадет рынок на 10%, возможно, бумаги могут тоже скорректироваться, может меньше, может больше, никто не знает. И по новой купить, да. И третий вариант, да, посмотрите, как это работает, то есть, чтобы не бросаться из крайности в крайность, потому что рынок может расти, коррекция может не произойти, И вы можете непосредственно потерять. Третий вариант, такой достаточно интересный, оптимальный, который можно рассматривать. Половину позиции можно продать в настоящий момент, если будет коррекция, вы половину своей прибыли защитили. А, просто для понимания, да, среднегодовая доходность, что такое среднегодовая доходность, абсолютная доходность за один месяц, умноженная на 12 то вот абсолютная доходность покупки этих трех компаний принесла бы за месяц там, условно 70 процентов годовых, доходность российский рынок ценных бумаг принесла бы вам при прочих равных условиях доходность 7 процентов годовых. Почувствуйте разницу, в 10 раз разница да, эффективности портфеля. Прибыль, соответственно, хорошая есть. можно половину этой прибыли зафиксировать, и мы понимаем, что у нас и коронавирус, и падение цен на нефть, и доллар может начать укрепляться, то есть риски как таковые присутствуют. Мы половину прибыли зафиксировали, половину оставили. Да? Будет коррекция – усреднимся. Не будет коррекции – но ничего страшного, купим немножко подороже, страшного в этом ничего нет. Такая интересная стратегия да, может быть выработана а, на перспективу ближайшего квартала 2020 года а, поэтому берите используйте да, то есть совершайте самостоятельное действие а, опять же в пределах суммы которые вы можете потерять а, потому что инвестиции на рынке ценных бумаг они связаны с определенными рисками да, рисками потери в том числе всей суммы но здесь я уже говорил почему я считаю компании более интересными для включения инвестиционных компаний, у них просто очень хороший дивиденд. Да, то есть ожидаемая дивидендная доходность практически по каждой из этой бумаги, она выше доходности, средней доходности банковских депозитов, она выше ставки по инфляции, то есть вы как минимум получаете в этом случае альтернативу а, банковскому депозиту, плюс опять-таки акции могут показать неплохой рост. 2020 года. А у меня же сегодня на этом все, если понравилось видео, то ставим лайк, подписываемся на канал, щелкаем обязательно колокольчик, если вы хотите действовать в соответствии с моими гипотезами да, на канале, чтобы получать свежие видео. Ну и было бы здорово под видео в комментарии поставить плюсик людям, кто прислушался, кто услышал поздравления на Новый год. Да, кто купил акции трех этих компаний, у кого есть сейчас этот финансовый результат. И поставьте минус люди, кто видел поздравительное видео, слышал об этих рекомендациях. Но ну, даже это не рекомендация, то есть это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, это является неким таким советом, да, которым ваше желание принимать его или не принимать. И, то есть вы его видели. Вы его приняли к сведению, сказали, угу, будем посмотреть. И, в принципе, это вот та самая история, да, когда, ну что, ну посмотрели, ну оценили, да, то есть кто-то просто сделал элементарные простые шаги и имеет свои 70% годовых доходности за месяц, а, а вы все еще смотрите. Не осуждаю, да, то есть здесь, поймите меня правильно, просто, ну констатировать как факт, да, поставьте там минусик, чтобы вы это получали. Ну и нолик поставьте люди, которые просто не видели эти видео а, и сейчас подписались на канал. У меня же на этом все. До свидания, удачи. Всего самого хорошего. На связи был Максим Петров. Пока-пока.